Дорогие друзья, я сегодня хочу представить вам качество современности как точку опоры. Современность — это очень ценное качество. Оно и мужское, и женское. Современность — это не только о моде, это не только о внешнем виде, это не только об одежде. Современным человеком быть — это значит жить со временем, идти в ногу со временем, идти в ногу, соответственно своему предназначению, соответственно своим задачам, чтобы жить, проживать свои задачи на земле. Нужно их определить, нужно их познать и идти этой дорогой соответственно своим, своим задачам, своему смыслу жизни. Современным человеком, чтобы быть современным человеком, нужно знания. Это получение новых знаний, это, получение, это выполнение новых практик, новые практики сейчас. Это практики, направленные на объединение, на объединение всего вокруг, на, на объединение внутреннего и внешнего, это соединение неба и земли, это раскрытие всех тонких тел, всех тел человека. Это объединение людей, это объединение стран, что сейчас очень необходимо в это наше новое современное время. Время очень удивительное, время очень ценное для всей Земли, для всей планеты. Поэтому такое ценное качество вот сейчас — это современность, идти в ногу со временем, идти в ногу с самим собой. Современным человеком быть — это значит жить э, новым мировоззрением. А новое мировоззрение — это мировоззрение счастливого человека. Это жизнь, в которой человек счастлив. Он счастлив во всех сферах жизни. Это и семья, это и предназначение, это достаток, это здоровье, это отношения гармоничные с людьми, э, с, с другими планетами, странами. Вот такое ценное качество, современность. Друзья, давайте будем развивать это качество, современность, опираться на него, будем раскрывать наши сердца, любить друг друга, раскрывать свободу, раскрывать любовь. Благодарю вас за внимание и желаю вам отличного дня.